Как проводку чинить, мастера вызови. Как кран чинить, мастера вызови. А как сексом заниматься, так он сам. Я, может, в этом деле тоже мастера хочу.